Я приветствую всех, а сегодня мы с вами приготовим пышный манник на сметане. И для этого нам потребуется 1 стакан или 160 грамм манной крупы, 1 стакан или 200 грамм сметанки, 1 стакан или 180 грамм сахарного песка, полтора стакана или 230 грамм пшеничной муки, 3 яйца, 7 грамм или 1 чайная ложка разрыхлителя. Его можно заменить половинкой чайной ложки соды. И 1 грамм или 1 5 чайной ложки ванилина. Сначала смешиваем манную крупу и сметану. И оставляем для того, чтобы манка набухла на 40 минут. Далее просеиваем муку. Это обогатит ее кислородом и сделает нашу выпечку более пышной. И объединяем ее с ванилином. И разрыхлителем. Прошло 35 минут. Продолжаем приготовление нашего пирога. Для этого разделяем яйца на белки и желтки. Сейчас необходимо включить духовой шкаф на прогрев на 180 градусов. Белки взбиваем в мягкую объемную пену с двумя третьями сахара. Желтки также взбиваем с оставшейся частью сахара до изменения цвета, до побеления. Взбитые желтки объединяем с уже набухшей мангой в сметане. Сюда же к ингредиентам добавляем уже взбитые белки, вводим в состав теста муку и без использования миксера при помощи венчика или вилки мягко перемешиваем тесто. Почему нельзя использовать электрический миксер? Потому что в этом случае белки опадут, и тесто сильно потеряет в объеме. Перемешиваем тесто до однородности, и наше тесто готово к выпеканию. Мы будем использовать форму диаметром 25 см. Форму нужно подобрать так, чтобы после ее заполнения между тестом и краем бортика остался зазор в 1-2 см. Форму для выпекания можно дополнительно смазать сливочным маслом, для того, чтобы наш пирог не пригорел к форме. Выкладываем готовое тесто и аккуратно распределяем по всей площади формы. Отправляем пирог для выпекания в уже прогретую духовку до 180 градусов. Время выпекания 40 минут. В процессе выпекания пирог увеличивается в два раза и покрывается золотистой курочкой. Итак, прошли 40 минут и наш волшебный пирог, манник на сметане, полностью готов. За счет того, что мы дополнительно потрудились и взбили желтки и белки для пирога отдельно, наш пирог получился очень воздушный, мягкий, насыщенный воздухом. Пирог можно подавать без дополнительных ингредиентов, но также его можно сервировать при помощи сладких соусов, сметаны, варенья, джемов или свежих фруктов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Приятного вам аппетита!